Псориатический артрит является одним из основных хронических воспалительных заболеваний суставов, входящих в группу сиронегативных спондилоартропатий, наряду с анкелазирующим спондилоартритом и реактивными артритами. Псориатический артрит представляет собой хронически прогрессирующий системный воспалительный процесс, ассоциированный с псориазом. Первый удар вы получаете от псориаза, и тут же получаете еще один, на этот раз от боли в суставах. Это двойная атака. Возможно, это псориатический артрит, болезнь которой... Характеризующийся преимущественно локализацией процесса в тканях опорно-двигательного аппарата, приводящий к развитию эрозинового артрита, энтезита, внутрисуставного остеолиза и спондилоартрита. псориазом страдает около 2 процентов населения земного шара с некоторым превалированием в странах западной европы скандинавии и россии среди больных псориазом распространенность псориатического артрита колеблется от 13 до 47 процентов чаще болезнь дебютирует в возрасте от 20 до 50 лет мужчины и женщины болеют одинаково часто Особенности псориатического артрита в каждом конкретном случае характеризуют два его основных синдрома – кожный и суставной. У 15-20% пациентов поражение суставов предшествует появлению псориаза, иногда даже за 10-20 лет, но намного чаще псориаз предшествует развитию артрита. Клинические проявления суставного синдрома, при псориатическом артрите и его течение чрезвычайно многообразны от мона и олигоартрита или изолированного энтезита до генерализованного поражения суставов и позвоночника с яркой несуставной симптоматикой. Выделяют 5 клинических форм псориатического артрита. 1. Асимметричная лига или моноартрит. 2. Симметричный полиартрит или подобная форма. 3. Дистальная форма. 4. Псориатический спондилит изолированный или с периферическим артритом и пятая форма называется мутилирующий артрит разберем каждую форму первая форма это асимметричный олиго или моноартрит возникает чаще всего в 70 процентов случаев именно асимметричность является характерной чертой этого заболевания для апсоретического артрита также свойственно поражение суставов исключений для левматоидного артрита это межфаланговый сустав первого пальца и проксимального межфалангового сустава пятого пальца кисти. Редко может наблюдаться изолированный моноартрит лучезапясного сустава. Его особенностью является быстрая в течение полугода развития деструктивных изменений. Вторая форма псориатического артрита это симметричный полиартрит или рематоидно подобная форма. Наблюдается примерно у 15-20% пациентов с псориатическим артритом. Характеризуется вовлечением парных суставных областей, как при ревматоидном артрите. Артрит дистальных межфаланговых суставов, часто в сочетании с псориатическим изменением ногтей, считается наиболее типичным проявлением псориатического артрита. Кожа над ним приобретает багрово-синюшную окраску, что в сочетании с припухлостью мягких тканей вызывает редискообразную дефигурацию концевых фаланг. Но такой изолированный процесс встречается крайне редко, в пяти случаев. Намного чаще артрит дистальных межфаланговых суставов сочетается с поражением других суставов. Особенностью псориотического артрита является вовлечением в процесс одновременно трех суставов одного пальца – дистального, проксимального и пясно-фалангового сустава, или плюс нефалангового сустава, если патологический процесс затрагивает кости стопы. Нередко при этом имеется тендовогенит сухожилий сгибателей, что придает пораженному пальцу сосискообразный вид. Кожа приобретает багровую или багрово-синюшную окраску. В степени это характерно для пальцев стоп. Следующая форма это псориатический спондилит изолированный или с периферическим артритом. Вовлечение в процесс позвоночника при псориатическом артрите встречается часто у 40% пациентов. И как правило сочетается с поражением периферических суставов. Но примерно у 5% больных возможно изолированное поражение осевого скелета. Эти больные часто являются носителями антигена Эшеляй b 27 В отличие от антилизирующего спондилоартрита, различные отделы позвоночника при псориотическом артрите могут вовлекаться в процесс без строгой последовательности. Процесс может начаться в любом отделе и, как правило, асимметричный. Нередко псориатический спондилоартрит протекает клинически бессимптомно и характеризуется формированием асимметричных синдисмофитов и паравертебральных осификатов. Сакроилиид, как правило, односторонний или асимметричный двусторонний. Мутилирующий артрит Возникает очень редко, 5% случаев. Распространенная резорбция, остеолиз, укороченный телескопический палец, разнонаправленные подвывихи. Стоит отметить, что локальный ограниченный остеолиз суставных поверхностей может развиться при всех вариантах псориатического артрита.